Вот пришла похоронка этим летом внезапно, в этом городе тихо, Хоронили солдата материнские слезы, и отцово молчание Мальчик Родина слышит, мальчик Родина знает, Вот звезда с небосвода. Покатилась слезою Золотые погоны Пропитаны кровью И посмертно героя Орден красной правдой Мальчик Родина слышит Мальчик Родина помнит Вот здесь истинной горькой Помянут ребята Сожмет сердце от боли У могилы солдата Сколько много героев Жизнь свою не щадили Чтобы дети и внуки Чтобы мы с вами были Ах, война забирает Молодых поколения, Завтра снова тревога и поедут ребята на войну погибать Вот такое вот время А кому отвечать за эти все преступления Помнит Родина раны, помнит Итамерлана, Мерлана, Битву под Сталинградом и разрывы Кавказа Люди хватит делить, этот мир убивая Из-за глупых идей, чем-то глупым приказом Ну а если опять позовет нас Россия Мы пойдем защищать, как бывало до ныне За веру, правду стоять вот что нам дает силы, И мы знаем, что надо Вернуться живыми. И опять молодым Вступить в бой с темной силой. Постарайтесь вернуться, Вы, ребята, живыми.